Добрый день! Сегодня мы разберем интересный, живой, животрепещущий вопрос, беспокоящий многие умы. Чей Крым? Как обычно, нужно было подождать, дать знатокам высказаться, и, как обычно, оказалось, что у нас много осведомленных, но мало знающих. Мы рассмотрим, как обычно, своим известным методом с помощью терминологии. Что означает слово «Крым»? Есть понятие «топонимики», когда названия давались той иной местности, городам, теми народами, которые на них проживали. То есть, название Крым, чье оно, откуда взялось и что обозначает. В разных языках можете самолично поискать ответы на эти вопросы. Я вам предлагаю следующий вариант, который нашел лично я. Передо мной книга Далее «Тайные языки России» издательство «Наука» автор Бандалетов. В ней описываются языки Офеней и корабельников, которые были в России и были языками собирательными. Так вот, что интересно в этих языках? В них интересны сами слова, их понятия, их Разные модификации, которыми многие из нас пользуются и не подозревают, что это именно оттуда взятые слова. И тем не менее, мне еще нравятся поговорки. Одна из таких поговорок звучит очень интересно. не брута, не рыма». Человек, который на этом языке не разговаривает, не знаком, не понимает, о чем речь. Что значит не брута, ни рыма»? А это всем известная русская поговорка Никола не ни двора». То есть в этом случае слово «рым» обозначает двор. Двор или земля. Отсюда уже дальше простыми рассуждениями, простой логикой можно понять, что полуостров, который стремится к земле, или полуостров, который прикреплен к земле и имеет связь с землей, называется «крым». То есть к земле, к Крыму. Крым. Ну, Логика понятна, информационная часть понятна, а чей Крым, чья Москва, чей Киев, чей Ярославль, думаю вы уже в состоянии определиться сами. Современная история нам понятна, всех хотят друг с другом рассорить, всех хотят друг против друга натравить. Всех хотят разделить и над всеми хотят властвовать. Но топонимика, название, терминология – это очень важно, серьезно и дает возможность определиться, чего было, кому принадлежало и как э, исторически меняло свои названия, соответственно, по тому, кто этой местностью владел. На сегодняшний день Крым остается Крымом. Он остается и сохраняет за собой то название, которое было им получено в то древнее время, когда его населяли именно носители этой культуры, именно носители этого языка и, соответственно, этих традиций. Поэтому Крым так и остался направленным к земле, а не отделившимся от нее. Надеюсь, понятно, надеюсь, коротко. Благодарю за внимание. Видосы еще будут. До свидания.